Западелости. Можете не благодарить. Да, я дал клятву стражей, но скрестил пальцы за спиной. Теперь я герой. Кстати, давай сюда все деньги и ценности. С тех пор, как падший король начал всех страховить, я вообще ничего не украл. Что за жизнь? Взрывайся уже! Смотри! Я здесь потому, что этот ваш падший, король развел меня, побил живот. Приделать ноги барафичку стражи. горле смерть заставляет переосмыслить ценности.